Всем привет! Сегодня с нами два замечательных тату-мастера Полина и Слава Слимовы привет. Правильно Смолы. зовут? <свят> Эти два мастера уникальны не только тем, что они очень хорошо делают свою работу, но еще вы и пара И как бы это не так часто встречается Расскажите, как все это начиналось у вас? Может быть, как вы начали, попали в этот мир татуировки? Угу. И все в этом роде. И как познакомились? Угу. Ну, познакомились мы на самом деле на тату-фестивале, mm -hmm. это было пять лет назад примерно. Я там работала моделью боди а mm -hmm. Слава висел за колени вниз головой. И, собственно, пока я ходила по клубу и участвовала в фестивале, Слава меня, видимо, заприметил. И потом очень долго искала в социальных сетях, и в итоге нашел, и мы познакомились. Слава оба из были, да? Да, мама были из Ижевска. Нет, Слава приехала из Нефтекамска. И какое-то время жил в Ижевске. Никогда не про это. Хорошо, не буду. И потом мы расписались, и у нас оказалось очень много общих интересов. Решили как-нибудь встретиться, и в этот момент оказалось, что мы живем в соседних домах. Так расписались или списались? Списались. Нет, мы списались. Я долго искал и наткнулся на ее страничку в соцсетях как раз-таки с фотографией с этого фестиваля. Случайно заметил, о, это та девушка, которая ходила, на которую я весь день смотрел. Та самая, которая. Да. Решил ей написать. Оказалось, мы живем в соседних домах. Через пять минут мы уже встретились. Ну и больше не расходились, в общем. Да, вопрос был, так как у нее были татуировки. Я спросил ее, не хочет ли она заниматься тоже татуировками. На что она ответила, так как-то нет. То есть, с самого начала вы не, хот не хотели и не думали об этом, да? Нет, я занимался этим, но я занимался как, ну, по выходным, как mm -hmm. хобби, как развлечение, забивал там друзей. Ты не друзей, была вообще, да? То есть... Нет, я на самом деле всегда к татуировкам, то есть я первую татуировку сделала уже в 15 лет, но mm -hmm. я к этому всегда очень ответственно относилась, то есть я делала ее в салоне, и вторую, и третью. Mm -hmm. И, соответственно, когда мы с вами познакомились, мне было 17, я к этому относилась серьезно, То есть я mm -hmm. не хотела как-то там портачить, учиться на друзьях. То есть для меня прям, да, для меня это очень ответственная вещь. Mm -hmm. И мне кажется, что татуировки не должны быть именно искусством, а не наколками там, и чем-то mm -hmm. таким. Поэтому мне это было неинтересно. Но в выборе Славы, когда он спросил о аэрографии или тату, я сказала, конечно, тату, как бы развиваться в этом нужно mm -hmm. обязательно, но только в профессиональном плане и mm -hmm. в профессиональном салоне. Mm -hmm. вот. Вы у кого-нибудь уч учились или как-то сами? На самом деле, я первую машинку купил в единственном тату салоне тогда, на то время, в Вежевске. Ну, мастер мне так не особо что-то конкретно рассказал, просто мне продал оборудование не очень качественное. Поэтому, ну, пять лет я развивался и думал, что у меня руки просто не с того места растут. А, на самом деле, было дело в оборудовании. А, на самом деле, было дело в оборудовании. Пять лет, да, пять лет я занимался этим как хобби, вот так вот, потому что не было никакого прогресса и, соответственно, не было такого прям э, явного желания mm -hmm. дальше стремиться к чему-то, потому что ну, ничего не получалось. Я уже думал, было прекращать этим всем заниматься, но мне надоело работать. На кого-то? На кого-то просто каждый день вставать в 9 утра ехать в офис, работать. Сколько сейчас у в ты Ну... В профессиональном плане два года где-то. 2-2,5. Uh -huh. То есть сам на ответ на вопрос, учились ли вы сами кого-нибудь, то есть получается, что нет, да? Нет, на нет, своем не... горьком опыте. На так. своем опыте, да, когда uh -huh. я уже конкретно решил уволиться с работы и купить оборудование, uh -huh. я купил. Что я купил? Влад Блада. Влад да, и понял то, что у меня руки-то нормальные. А, как оказалось. И полосочки проводятся, все хорошо и быстро. А как первая машинка называлась, не вспомнишь? А, она у нас сейчас год. есть, мы все еще да работаем, нет, она у нас а, в рабочем работ? состоянии, это было нет, два года назад. Лет. Нет, вот это вот, профессионально хорошая. Ну, Перед Влад Новым Влад. годом мы заказали там, по-моему, реалистик шейдер. Да, это да, Влад реалистик шейдер, да. да. Такая тяжелая, мощная тачка. У вас в Ижевске уже сейчас в салон, то есть вы там вдвоем или еще кто-то есть? Мы там уже не вдвоем, uh -huh. то есть мы открыли этот салон а, полтора года назад uh -huh. Тогда мы были вдвоем и мы все время искали мастера, который бы уже был готов в профессиональном плане uh -huh. а, Но, к сожалению, мы такого не нашли в Ижевске uh -huh. а, И этим летом к нам пришла девочка с опытом работы из Екатеринбурга Мы взяли ее на работу uh -huh. и сейчас нас трое и мы еще как-то Начали волноваться то, что у нас нет э, каких-то курсов по обучению татуировки в Ижевске. Ага. То есть все э, на очень таком самобытном опыте, и как-то все это делается, но на самом деле не совсем профессионально. Ага. Не то, как должен вырастать тату-мастер. То есть обычно это бывает на коммерции или как-то так знаешь поверхностно. Uh -huh. И мы решили, э, исходя из этих соображений, провести небольшой курс обучения татуировки. Yeah, то я есть мы читал набрали. Острова, да. Мы набрали э, пятеро учеников, uh -huh. было собеседование, были у них творческие задания, то есть они все прекрасно рисуют, uh -huh. э, хотят развиваться. То есть, там было очень много претендентов, мы отобрали их, вот обучили их. Uh -huh. А в Ужевске вообще сколько студий сейчас? Ну... Профессиональных ну, у нас хороших, таких, ну так. как бы просто как салонов, у нас сейчас две студии, причем вторая открылась три студии, недавно. А, ну да. Ну, три, да, получается? Три ну, студии. Да. Ну, а людей сколько живет уже? То есть конкуренция не чувствуется, наверняка. У нас там, конкуренция да. просто жуткая, потому что у нас, знаешь, пошла что-то вроде питерской моды, когда каждый школьник берет себе тачку uh -huh. и отбирает хлеб. Uh -huh. Вот. То есть у нас очень много домышников, uh -huh. ну, очень да. много таких мастеров, которые снимают где-то, ну, там кабинетик. Uh -huh. Но на самом деле, ну. Каждому... Хороших, мастеров очень да, много. Каждому угу. флаг в руки, то есть можно развиваться и где-то себя в комнате это оборудовать. Э, у нас, например, полгода мы оборудовали в квартире, специально снимали, все угу. было оборудовано. То есть как ты к этому относишься? Ну, Если понятно, ты относишься да. к этому халатно, то у тебя, естественно, там и будут с этим проблемы. Дело не в помещении а в ответственность. А сейчас какими машинками работаете на сей день? Ну, в основном я контурю «Владбладом», а крашу в шаеном. Спирит? Да. Нет, тут у меня. А, -а, -а. Там, да. а у меня скиндуктор харт. Mm -hmm. mm -hmm. Им я делаю такие, ну, в основном небольшие работы, когда работа уже помощнее. Я беру у меня новый сейчас Vlad Blood про uh, лайнер. Mm -hmm. Он очень легкий и крутой. Мне очень нравится. Я прям его заценила. Очень хорошо им работать. Крашу обычно. Крашу скиндуктором. Наберу mm -hmm. беру Slavin Cheyenne, когда большой объем краски. Mm -hmm. Вот. Ну, как-то так. Сейчас в каких стилях вы работаете? Для тех, кто не знает. Ага. Ну вообще я как бы всегда работал в Неотраде, старался, по крайней мере, в этом работать, а сейчас как-то у меня уровень подрос, и я перешел на реализм. Но реализм тоже еще не полностью освоил, поэтому uh -huh. для меня легко сейчас сделать блэк и. То есть мне нравится это У меня это получается. Пока я на стадии Black and Gray uh -huh. реализм. А начинал ты с чего, как все? Начинал, Со да? Со всего. духу Да. духу А ты сейчас в каком стиле работаешь? Я экспериментирую тоже, но мне больше всего нравится бить всякие мультяшки, в основном контурные. Мне нравится бить какие-то небольшие работы. Я попробовала вип не мне очень понравилось как раз таки с индуктором И последнее время вот я буквально три работы сделала маленькие в Black and gray тоже так, ну, увлекательно. И, смотри, вопрос еще, вот так как вы пара и оба татуировщики, возникают ли у вас в отношениях проблемы с этим? Да, возникают, мы не видимся. Мы живем на работе, мы реально живем работая. Мы друг другу кушаем. Да. да, мы иногда спим по очереди, то есть, ну, мы, да, мы сейчас прям уже из салона просто не вылазим, поэтому временно угу. личное общение, к сожалению, остается очень немного, обычно там раз... Не знаю, в месяц мы куда-то выезжаем, угу. это или э, в Петербург, то есть мы там забиваемся у своих мастеров, или куда-то, не знаю, по делам, там тоже Казань угу. смотаться, уже тоже отдых. Тут, может быть, ревность какая-нибудь есть что-нибудь еще? Ой, есть нет, мы как бы все время э, друг с другом на работе, угу. и у нас э, на самом деле очень прекрасно быть на одной волне. Uh -huh. то есть никогда там муж из одной сферы жизни uh -huh. жена из другой какие-то там корпоративы ревности и так далее uh -huh. а наоборот когда ты вместе занимаешься общим делом вкладываешься в него реально то это очень важно uh -huh. то есть у нас в основном получается так что Слава работает с утра до ночи а я занимаюсь там какими-то организаторскими делами там и там. да, да когда студию открывали инициатива была исходила от Полины Потому mm -hmm. что она как-то хотела развиваться уже более серьезно. Для меня это было так. Ну, я делаю татуировки неплохо, Поэтому я без разницы, где его она. Вот, но открыли салон. В тогда салон был один, когда мы открывались. Вот, и Полина полностью все сделала весь дизайн-проект. Она мне нравится. Ну, так как я уже знаю, что вы сейчас улетаете из России. Да. Расскажите о своих планах на будущее, что будете завоевывать в ближайшее время, куда поедете. Ну, завоевывать а, хотим, а о планах конкретно не знаем, потому что все никак не можем определиться. Мы, да, все время планируем, планируем, и потом как-то... Да ну, давай в другое место. В общем, мы что-то как-то не можем, но сейчас все зависит, на самом деле, я думаю, uh -huh. от Славы. То есть он буквально последние месяцы начал очень хорошо развиваться в реализме именно. Uh -huh. И я думаю то, что у него, если все получится, а я думаю, что получится, потому что все это идет очень быстро в гору, то мы Зрителям бы -то... скажем, куда вы едете? -то? На какую конвенцию? Например? А, мы едем сегодня утром, мы улетаем на конвенцию в Милан. Milano Tutu конвенш, это ну, международное мероприятие uh -huh. и самое крутое, что там будут 250 самых крутых мастеров мира uh -huh. Мы даже а Русских, сейчас... кстати, много будет? Смотрели? По-моему, 11 7, или 9 10. мастеров uh -huh. Я помню, что там будет Чедан, вот наша мастеровая рябовая и Саша Ахарин uh -huh. Саша унисекс и еще что-то такое Из Казани <laughs> наверняка никого не будет а Вроде из бы Казани нет. Вроде нет Мы как-то не с собой, ну, я не запомнила mm -hmm. Нет, по-моему, из Казани нет точно uh -huh. <laughs> В этом году вы будете участвовать на Казанском фесте? Если вообще... Uh, да, мы сейчас... Да. Мы никогда не занимались... Нет. Мы никогда не участвовали в фестивалях. Uh -huh. Потому что, ну, То есть, никогда вообще, в целом? Да, вообще с, последним, не... с последним казанским просто, видимо, поздно как-то uh -huh. а, решились, и там уже вся переносилась в другое место. Там просто места не осталось, мы решили uh -huh. как бы не участвовать. Хотя мы до этого были, как, ну, как, просто как зрители, uh -huh. как участники, и демонстрировали свои татуировке только вот как раз на двух казанских фестивалях. Uh -huh. После этого уже решили не мелочиться, и сразу в Милан. А да, что это Что Москва? Понимаю, что уровень уже, ну, подрос, и я могу, в принципе... Для своего опыта поучаствовать в фестивале, сейчас мы будем участвовать в этом году в Питерском, угу. в двух фестах, в Tattoo Уикенд и ну, в самой конвенции. То есть в да, и угу. в Питерском. А, в Милан сейчас летим пока как а, модели, угу. но хотелось бы, конечно, уже... Ну даже хорошо, что как модель, да? потому что лучше бы посмотреть, как пальчишками работает, чем сделать, ввести а, в уголочек кого-нибудь, забить там татуху, да, да, да. Мифроджи на русском разговаривает. Да. Сделаем и тут. На самом деле, знаешь, допустим, местные итальянские мастера там даже, ну уровень как бы такой не не топовый, то есть там можно было бы, конечно, поучаствовать, просто, ну как-то не знаю. Угу. Ну вот э, за карьеру вашу, то есть с татуировщиком, какой самый трушевой случай у вас был? Какую татуировку вы трушевой, может, делали? Может, что-то происходило интересное? Ну вообще у меня есть один клиент такой постоянный, он делает постоянно очень смешные татуировки. Артур его зовут. Да, Артур. Привет, привет, Артур. Привет, Артур. Последняя татуировка он делал на черепе, и когда я вот только начал развиваться как в профессиональном плане. Это был один из самых первых клиентов моих, угу. он пришел с портачками такими перекрывать. Перекрытие вроде получилось, и ему понравилось, и он стал ко мне ходить. Вот, но весь его прикол в том, что он делает очень смешные татуировки и такие, как, например, ну... Нет, большой фак на спину. тривиальный, большой и черный, он не захотел как-то его стилизовать, он захотел прям такой. Да, да, я это, долго да, отговариваю, постоянно, на... вот каждую татуировку он приходит, и мы с ним часто просто говорим, Держу. зачем тебе это, да, просто да. смеемся над это этим. Это же весело. А у тебя что-нибудь было? На лице у него татуировки есть, на коленках там смешные такие с надписями, я же большой в ней можно. Да, по славянным эскизам, они там просто все время себя надписи придумывают, очень крутые, потом забывают, к сожалению. На он известный парень. Да на, деле, да, на улице, думаю, тыкают пальцем. У нас во всех тыкают, на самом деле, Вежевский uh -huh. тут пальцем. Так а слава вот. Гарри Поттера, я думаю, У меня Гарри тыкают Поттер, очень что... часто. Нет, у меня Гарри Поттер, что Света не видел, потому что мы били а -а -а. его буквально там, ну, в последние месяцы. Рука в процессе находится, а вот ноги у меня уже были сделаны, и как бы, ну, в тяжко Вежевский с этим жить, ничего. Нет, у него забавный случай, с ногой постоянно бывает, потому что у него на ноге Джим Керри в образе Гарри Поттера из фильма «Всегда говорит да», да. где угу. он пришел на вечеринку, переодетый в Гарри Поттера. Угу. Вот, и по этой фотографии сделал ее портрет. Поэтому угу. люди смотрят, когда говорят вначале, это же Гарри Джим Поттер? Керри или Джин Гарри Поттер. Да, да. не понимаю, да? Да, забавно, да. В когда мы ездили в маленький город Удмуртии бронировать место свадьбы, там просто мужик мне сказал, а почему у тебя Гарри Поттер со свастоном на лбу? Это так понятно в плане по поводу развития вот что бы вы хотели посоветовать начинающим мастерам которые или собираются начать заниматься или уже на начальных этапах что бы ты посоветовал я хотела посоветовать правильно выбирать исходники эскизы прорабатывать до конца чтобы не получались портаки кстати спасибо большое Валентине Рябовой что пока я у нее забиваюсь и пока мы с ней мы как-то общаемся mm -hmm. на тему, или мы видим, как к ним приходят клиенты. Мы поняли, как выбирать исходники. Ура! Mm -hmm. То есть мы прям реально ну, осознали, как это делается. И когда плохой исходник, то татуировка будет плохая. Mm -hmm. вот. okay. а так я бы еще посоветовала, ну, на самом деле, в развитии, пусть это будет автология, но главное развиваться. То есть не стоять на месте и куда-то чувствуешь, что застрял, то да. нужно это делать, да? да? Да, надо посещать мастер-классы какие-то, mm -hmm. все равно, чтобы... Э у тебя более опытные мастера тебе уже тебе подсказывали, что-то что у тебя не так, потому mm -hmm. что если самому все это делать, то это можно ни к чему не прийти, потому что просто глаз замылится. Mm -hmm. Вот мне, например, Полина подсказывает очень часто, когда я делаю татуировку, в конце подходит Полина, ищет косяки, говорит, что где не так, что нужно делать. Да, я вроде такой сижу, старая, старая, сделаю татуировку, такой, о, так шикарно, Полина приходит, так. Брови не все, <свят> показывает все. Пальцы у нее показывают и все, клиент, у меня такой, это тоже это да. Причем, когда я еще не делала датуировки, это <свят> вот, было год назад, я там подходила просто перчаткой так тыкала, такая вот здесь, здесь, здесь. И клиент такой в шоке сидит. А потом выходит все равно с намного более лучшей работой, <свят> потому что, ну, как бы. С другой стороны, да, да. замыливаясь. Ну, ну, это как себя. получается, знаешь, как в художке, когда ты там что-нибудь рисуешь очень <свят> долго, и тебе говорят, как бы, ты не понимаешь, что у тебя не так, это два метра. <свят> <свят> то есть, вот. <свят> Опять же, очень полезно. По поводу художки вы заканчивали что-то? Да, конечно. Да, у меня художественная школа, и в универе я учился по художественной специальности. Как вы считаете, должен быть художник художник Обязательно. Да, обязательно. Потому обязательно. что по если человек учился в художке, у него прям видно по каждой линии, угу. то, что она правильно построена, имеет свою плоскость, и уже как. Угу. Э, уже контур видно, то что это плоскостями построено все и продуманно сделано. Кого в России вы бы хотели отметить там несколько мастеров? Своих любимых мастеров. Саша Харин, который мне делал рукав и сейчас будет в Милане, мне продолжать делать второй. Валентина Рябова. Я просто видела как раз на а, Казанской конвенции первый ну, раз, это где-то да, было вас с вами год назад с ребятами познакомились. И вот с тех пор горело желанием сделать татуировку. Мы, собственно, сделали одну работу, потом э, начали делать рукав, и как бы он у нас сейчас в процессе. То есть мне кажется, что она, вот как профессионал, uh -huh. она реально очень-очень хороший мастер. Причем она не так давно пьет, но очень-очень uh -huh. круто, мне ну, кажется. Она рисует, мне кажется, просто изначально. Да. Также мне нравится в России. Ну, вот Денис Тедан, мне кажется, он крутой, он вообще из России. Да, он из России. Это фамилия у него? Это же тот мастер, когда такие игрушки делает, да, маленькие? Да, это прикольно, Фоминых мне нравится на <кхем> то, что у него детализированная mm -hmm. работы очень. Mm -hmm. И... mm -hmm. Да, прям глаз не оторвать, когда смотришь на его работы. Сармаев мне нравится, то, что он yeah. mm -hmm. делает такие прикольные вещи, сам их рисует. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, фри в основном, Да. Хаски. Хаски. Вот нискульщиков я в России как то особо раньше не замечал, как хаски появился, он просто так начал развивать нескульство. Я не знаю, кто еще в нискуль занимается больше. На самом деле есть очень много мастеров вообще, которые действительно вдохновляют, но последнее время я как-то смотрю больше на европейских, но потому что это уже понятно. Кто вас вдохновляет сейчас или есть какой-то идол там? У меня что-то последнее время дополнительное. Это просто же божественно. Какими вы пользуетесь красками, кстати? В основном, ну, да. в основном нас плитра и но мы тену, сейчас да. хотим покупать интензу, ну, просто так попробовать А пробовали в World Нет, еще не пробовали, но уже прайм. не слышали mm -hmm. Да, хотим как раз попробовать тоже я хочу обновить сейчас палитру, и как бы мы вообще только за развитие, то, что э, появляются там новые производители, какие-то там другие появляются на нашем рынке. Мы просто... Ну, вы делаете какие-нибудь маленькие работы или только большие делать. То есть там, если ты делаешь реализм, портреты, то да. но вы делаете там надписи тоже, может быть. И, вот, нет. С... Ну, понятно э... что дело, что вы их не выкладываете никуда, но делайте. Ли... Дел да. делаем, да. Но сейчас я вот. У нас вот Лера сейчас мастер делает маленькие работы. Да, человек, да, да, ну, да, на самом деле. Сейчас я настроен на более крупные проекты, масштабные, поэтому я либо человека отговариваю, в принципе, делать маленькую татуировку, потому что это mm -hmm. не очень красиво выглядит на теле. Если, допустим, надпись какая-то, я просто посылаю к другому мастеру в нашей студии, потому mm -hmm. что человек работает в графике, и ему это интересно. Mm -hmm. И yeah, все-таки в надписях в плане... есть же еще искусство каллиграфии, то есть uh -huh. не просто ты распечатал да -да -да. и вбил, а как то это сделал красиво, то есть я думаю, то, что этому тоже стоит уделять внимание, и каждая татуировка, она важная, ее можно сделать красиво, а в маленьких работах, ну, допустим, я делаю маленькие татуировки, uh -huh. мне тоже кажется, что это довольно-таки интересно, можно поупражняться и сделать это все, ну, вот, стикеры, uh -huh. стилистика стикеров, мне в принципе очень близка и понятно. Кстати, вот если, допустим, я глупая девчонка, mm -hmm. которая хочет себе какую-нибудь маленькую надпись или даже туда бесконечно глупую mm -hmm. взять, я хочу сделать ее вот у тебя конкретно. Я, я не буду что... делать не ее. Будет. Если я захочу тебе 20 тысяч заплатить, тоже не будешь делать? Mm -hmm. Да, ну, мы то, отказываем. То, ты Развисимо... свои вот да. да, у нас был случай недавно, у у нас приехала женщина с Москвы. У нас просто истерики очень часто из-за этого да. повода у клиентов. У нас непонимание по телефону возникло, то, что она... ну, я не расслышал место, куда она хотела uh -huh. делать. Вот, и когда она пришла в салон и сказала, мне на лобок татуировку надо. Uh -huh. <laughs> а ей 50, <laughs> она большая очень. <laughs> да, и как бы... <laughs> и ну, не далеко меня. не идеальное состояние uh -huh. тела. <laughs> это же забавный случай. <laughs> ну, да, было не ей, смешно. Просто я ей отказал, и как бы предлагали крупные суммы денег, и uh -huh. мне это не интересно. Просто не тебе мужик такой, я деньги доплачу, деньги я, просто, я, еще да доплачу я еще доплачу, я еще доплачу. Нет, извините, пожалуйста, но нет. Mm -hmm. Мы когда начинали работать, никогда не работали за деньги. То есть, ну, yeah. в плане того, что как бы побольше заработать. На в плане все. творчества. В плане я... творчества, да. Uh -huh. Мы можем человек просто отправить в другую студию, uh -huh. если uh -huh. у нас реально не совпадают интересы, если он нас не понимает, то, что мы ему объясняем, он может просто со своим эскизом, который он там, ему, не знаю, ребенок 7 лет нарисовал, идти в другое место сделать. Вас в Жевке узнают уже, если увидеть погоду? Да, узнают довольно-таки Да, да, Да, я как... Заметил очень хорошо так Видишь, быть, быть э, ну, более-менее известным человеком, потому что везде приходишь, везде... Летом, везде когда знакомы, ты летом гуляешь, да. Пожалуйста, держите вот это. Пожалуйста, да. ваш чай. знаешь, и на самом деле очень приятно, когда идешь по городу, здороваться с людьми и понимаешь, что он вот тебе вот мажет рукой, на нем твоя работа, но ну, mm -hmm. очень, ну, прикольно, мне нравится. Хотя у нас проблема с тем, что мы не запоминаем людей, людей да. под да. этой рокой да. узнаем, и так и настые. На лицо ты вообще... не смотришь особо, когда да, работаешь. Да, да. Я когда да, сажусь работать, я сажусь, могу, я могу. Все, да. Если у меня есть настроение, я очень мало разговариваю в процессе uh -huh. работы. А если так есть настроение, я расслабленно, работаю, так не спеша я могу еще человека поговорить обычно я к сажусь за проект я сажусь его делаю встаю такой Хур". а вот так поэтому не запоминаю людей когда человек проходит здороваться так как бы здороваться вежливо и думаешь что это был да кто это было как бы ну если человек не увидел на нем свои работы то так приходится вспоминать. Я хочу пожелать мастерам, начинающим и начинающим, и всяким разным, уважительно отноши, относиться к своим клиентам, любить их. И главное, любить свою работу. Потому что когда любишь свою работу, то все очень хорошо получается. И когда ты отдаешься делу с полной душой, то твои работы, они начинают быть именно творческими, как картину художника. Давай. Всем пока, спасибо, что были с нами. Увидимся на конвенциях. Да, приходите к нам, мы будем очень рады. Все, тогда начнем. Ага. Так, как ваша фамилия правильно произносится? Слимовый. Слимовы. Все, начинаем. Угу. Полина, Слава, Слимовы. Сли... Слимовы. Слимовы. Слимовы. А, Слимовы. Типа как Слава Слимов. Слим это как бы Размер, да? Ага. Да. Джинс. Ну, да. <с <с